статья про русских футболистов. Я ее выкинул. Мне нужна история про то, как дикарей будут учить играть в футбол. Динамо, Москва, Челси, Лондон, дорогие друзья. Кажется, вот, -вот этот матч все-таки состоится. Проиграем, да, Михаил Иосифович? Ты все тут каркаешь. Я еду влюблять в себя лучшего русского. Русские бьют водку. В этом их сила. Продается не монстр. Продается, не монстр? Продается история любви. Монстра и красотки. Лучший игрок русских влюбляется в молодую и красивую журналистку. Она бросила своего парня, Томми на звезду Челси, ради какого-то русского. Я буду называть тебя the best. Лучший. И тут... Bang! Наша «Динамо» — это не только футбол. Вы можете показать всем, как русские играют и любят. Как ты будешь контролировать мяч, если ты нервы не можешь контролировать? Самый близкий человек может оказаться предателем. Русские ни за какие деньги не лягут под карди. На Это Этот случай у меня есть план Б. Ты можешь остаться в Англии. вас в центр. Нам уже перехватывать мяч, устремляются к воротам в Ты его не любишь, ты его используешь. Вы что, творите? Они все время меняются местами. Мы не знаем, кого держать. Она еще не просила вас остаться. Вы будете ее любить, а она вас продавать представляю, какой банк он сорвет. Знаешь что, если русский проиграет, я оставлю тебя в живых. Помоги мне, а я помогу тебе. пас на Боброва. А если это любовь? Сколько они пообещали? Есть вещи важнее денег. Спасибо. «Леди энд Гамильтоны»